Приветствую всех любителей видеоигр. Играть будем в игру под названием Q -Seed. Я немножко поиграл. Я не знал, на самом деле, буду я ее записывать или нет. Мне там сыпались типа предложения Фир поиграть, но Фир, естественно, я проходил еще давным-давно. Я так подумал, подумал, долго думал, думал и увидел вот эту прекрасную игру. Не знаю, посмотрим, буду ли я ее продолжать или нет, потому что все будет зависеть от того, сколько будет просмотров, лайков, комментариев и так далее и тому подобное. Не понравится, значит не буду. Понравится, значит пойдем дальше. Мне она очень понравилась, очень зацепила, даже больше, наверное, советую самим в нее поиграть. Не знаю точно насчет, там. это то ли переиздание, то ли нет, я просто читал, что она уже заво завоевала своего рода свою популярность, но знаю точно, что эта игра вышла в декабре 2022 -го года. А что дальше и как, не знаю. Поэтому давайте начнем. Создадим своего персонажа. Не знаю, прически мне... Меня... Такая кастомизация легенькая. Пусть будет вот такой, наверное, или блондин, или осиневлазка, ничего себе. Нет, черный волос не хочу, розовый тоже, зеленый у него. И пусть будет белый. Вампир. Или... Ух ты, блядь, на эльфа вот так вот похож чем-то. Не, ладно, давайте пусть будет вот такой. Как бы он такой средненький. Робин. Тут можно и на русском, да? Блин, а давайте. Дядюшка Аид. А? Нормально, да? По-моему, вообще звучит. Звучит, мне нравится. Жила-была старушка в башмачке. У нее было много детей, но что с ними делать, не знала она. Однажды к ним пришел путник. Без жены и детей, но с доброй душой. Он посмотрел на двух детей-близнецов. «Я ваш дядя!» — воскликнул он с улыбкой. Он взял их жить в себе в деревню. В земле Квилла, место нашего рассказа. Там они заснули в сухости и в тепле. Под бдительным взором звезд ночного неба. Взводом или взором? Ну ладно. Взор, взвод, одно из двух. Вот он спит, наш герой. Стоп, а под Проснись. Проснись, кому говорю. Хорошо, конечно. Не проблема. Так, это пешком, но можно изменить на что, чтобы ходить. Угу, хорошо. Вот такая вот пиксельная, прекрасная игра. А, зацепила на меня своей механикой, это раз. Во-вторых, тем, что ну, в нее можно играть в принципе своего рода бесконечно. Потому что ты можешь играть от рождения до самой смерти. Умереть ты можешь и... До старости, чтобы вы понимали. И не в зависимости от того, куда я иду, в общем. Не в зависимости от того, кем вы хотите стать, кем вы будете. Будь бы она менее пиксельный в таком жанре, это было бы просто бомба, блядь. Привет, мечтатель. Мое имя Пот. Давай повеселимся. Мне дали особое задание. Необходимо дать несколько интригующих вопросов. Задать, задать. Войдите в дверь с мужественным лицом. Входите в очень особенное место. Я встречусь с вами и дам вам несколько вариантов. Прислушайтесь к своим внутренним голосам. Иди, дитя, и не унывай. Посмотри на лес того, что должно случиться, когда ты проснешься. И мы должны будем расстаться. Истина будет известна в твоем сердце. Так, хорошо. Что это за табличка? Леса того, что будет дальше. Ага, окей, хорошо, идем. Идем, идем. Теперь давай начнем прослушивание. Блять, расскажи мне, ребенок, о ваших жизненных амбициях. Ух ты, мои амбиции это либо вести бизнес, воспитание семьи, приключения, или следовать судьбе, типа как плыть по реке. Вот это уже интересно, что я хочу вести бизнес. Хочу приключения, либо семью, либо просто следовать по стечению обстоятельств. Да, пусть будут приключения. Пусть будут приключения, да? Ты согласен со мной? Да даже если ты хотел что-то другое... Пойдем по приключениям. Приключения это всегда интересно. Это интереснее, чем вести семью или так далее. Для записи это самое то, понимаешь? И я это понимаю, и ты должен понимать. Азарт щекочет твою фантазию. Я вижу. Ну и каким же ты будешь искателем приключений? А вот здесь уже стоит задуматься. Как бы, давай подумаем. Смотри, опытный рейнджер... Рейндж. Это ну, что-то типа... Ну я это вижу... Особенно в нынешних реалиях, что-то типа такого, ну не то чтобы рыцари. Охотник за сокровищами это ближе рыцарь, Иска искатель знаний это ближе к магам. Я просто не знаю, есть ли здесь маги и так далее. Но пусть будет. А, любитель природы что-то типа друида. В нашем случае именно приключенец должен быть что-то типа охотника за сокровищами, чтобы было интересно. Но и опытный рейнджер сюда может подойти к нашим реалиям, чтобы это было интересно. Но мы возьмем Охотника за сокровищами, да? Любитель природы, это ближе к друиду. Интеллект тоже очень полезный. Вот в нынешнем реале интеллект, потенциал, потенциал, вообще не понимаю, что даст в этой игре пока что. Точность понимаю, но я предпочту сейчас ближний бой. Охотник за сокровищами как раз таки сила. Но и интеллект меня замораживает. Ну, как бы, я не знаю, что вы. Ну, ладно, сила. Пусть будет сила. Пусть будет сила. Наследие, которое вы надеетесь приумножить Но что запомнилось, я должен знать Моя щедрость, мои навыки, вещи, которые я создал Поступки, которые я совершил Так, судя по всему, либо щедрость, моя доброта, мои навыки То, как раз таки, что мне, ну, кто, к чему я должен следовать либо вещи, которые я создал, так к крафту. Очень, блядь, судя по всему, что-то полезное. И поступки, которые я совершил, алмазный кулон. Поступки, ну это геройство. Это, кстати, как раз к нашей истории. Но не забываем, что нам еще надо на что-то жить. Щедрость. Ну, это не про меня. В нынешних реалиях это точно не про меня. А в этой игре тем более. В играх я вообще не вижу... Ну, ну как бы можно, но... Когда, не, когда совсем вот уже, когда далеко уходишь, когда уж совсем ничего не жалко, когда готов раздать все. А в начале, не, вначале я скупер, я еще тут в каждой игре. В начале я готов от игры брать вообще все. Все, что можно забрать, я отниму. Вот ну, как бы. Это вы еще не видели, как я в Гравит Кипер играл. Я там отнимал все, что можно. Так, ну. Навыки. Вот то, что меня реально интересует, это навыки и вещи, которые я создал. Вещь, я просто не понимаю, вот это сафировый кулон, замурудная подвеска, калмазный кулон, рубиновый кулон. Пока я не вижу смысла, но, блядь, у меня вот эти две вот, вот эти две двери очень сильно меня интригуют. Потому что я еще не понимаю, как оно работает. У нее, кстати, нос как часы. Влево, вправо, влево, вправо, по секунду. Блять, давай, ладно, вещь, которую я создал. Я, короче, навыки можно прокачать, а да и блять, тоже. Что я не подумал? Слишком быстро пошел. Вопрос решены? Очень хорошо. Я понимаю, почему Фейри Везеру нравится твоя кровь. Он дарит этот дар, так что держи его крепче и жди его звонка однажды туманной ночью. Хорошо. Звоночек в туманной ночи. Хорошо. Блять, неужто это и есть мой подарок? У, вы слышали, как прекрасно упала? физику проработали, вы видели, она ударилась об край, потом и об меня, а потом и об эту деревяшку ударилась. Боже. Так, открыть. Таинственный дар, стеклянная линза. Вот ты где, родственник нам кричит. Родственник, блядь, мы еще не знаем его имени. Мы же родственники, иди сюда. Так, хорошо. То есть это был сон. Хорошо. Ну... Но... График такая, okay, ну, как бы, короче, сойдет. Поговорите со мной. Так, э, зажать а и выберите разговор. Хорошо. Это, кстати, русификатор. Э, но это один из способов отлынивать от работы. Чего я не подумал об этом? Странные сны, да? Ты должен услышать о том, который был у меня прошлой ночью. Но не сейчас. Мы должны заниматься своими делами, помнишь? И не притворяйся, что потерял свой журнал, лентяй. Потому что он у меня вот здесь вот. Так, откройте журнал с помощью... Угу, хорошо. Так, собрать одуванчики. Одуванчики это часы Квилла. Найдите этих маленьких пушистиков по всей земле и выберите одного. Вы заметите, как появятся часы. Просто посмотрите на самое большое семечко, чтобы увидеть, куда она указывает. Никто не знает, как это работает на самом деле, но... Накормить свинью. Наши свиные, друзья, не любят ничего лучше еды, кроме грязи. Еду и грязь. И спать. Еду, грязь и спать. Это типа поел борща, поспал, поспал, поел борща, борща, поел, поспал, поел. И когда на них ездят. Им нравится многое. Но вы им не понравитесь, если вы их не покормите. Бросьте что-нибудь в их загон. Или взаимодействуйте с ними и выберите опцию кормления. Хорошо. А, выбрать этот путь. Так, хорошо. Вы заметили, что я добавил работу, Да. Ну теперь твоя учёть, она прямо там в календаре, я проверю свой каждый день, чтобы убедиться, что ничего не забыл. И, возможно, когда у вас будет время, вы сможете поработать над той картой, о которой постоянно говорите. Подумал, что она может понравиться тебе. А, откройте с помощью... Угу, хорошо. Ух ты, блядь. Чуть не забыла, дядя Билл купил нам поранцу, чтобы мы могли носить все, что нам нужно. Они немного старые, заплеснувьяло. Но они наши. У нас никогда не было ничего подобного в башмачке. Так, инвентарь. Угу, хорошо. Открыть инвентарь. Ух ты, бля. Ух ты, бля. Ух ты ж... Опа. Таинственный дар. Стеклянная линза не может быть использована в инвентаре. В любом случае, я думаю, это все может, когда... А, это... Блядь, это все. Может, когда закончишь с делами, сможешь начать исследовать. Не могу дождаться приключений. Разве это место неудивительно? Я до сих пор не могу понять, что мы здесь. Я всегда мечтал, что однажды поедет какой-нибудь родственник и заберет нас из бычмачка. Но я никогда не думал, что такой человек, как дядя Билл, может существовать на самом деле. О, точно. Он хотел с тобой о чем-то поговорить. Лучше зайти в дом и посмотреть, что там. Так, все хорошо. Значит, а, еще надо поговорить. Очень мило, своей страны, дяди Бил, а, а, очень мило со стороны дяди Билла оставлять вокруг себя маленькие знаки, чтобы помочь нам. Вы должны попробовать прочитать их взаимодействие или используя левый триггер. Или левый контур. Я знаю, что вы умеете читать. Хорошо, хорошо. Пока. Так, левый триггер. А, может правый? Ничего не понял. А, правый триггер. Ага, хорошо. Фруктовое дерево растения. Можно собрать. Яблоко. По яблоку на ужин. И врача не нужен. Просто кинь его свинья. Да я лучше рукой дам что-то. Что такое шква? Что это такое? Автор Амас ЭОЛ. ребята, читать буду много. Некоторые существа Ферри идут против тайны. И иногда появляют себя в трудную минуту. Известно, что Брауни иногда дает о себе знать. Как и Жраб... Жабройл. Путиресса и фнар тифнарнар, которые держу пари, вы произносили с трудом. Однако самым распространенным из этих маленьких существ является шквар. Когда человек только знакомится с местностью, он может увидеть этих сверкающих маленьких существ, порхающих вокруг достопримечательностей. Если что-то полезно, шквар привлечет к этому вниманию. Шквар не улетит, если с объектом не взаимодействует. Как будто существо настаивает на том, что вы уделили ему свое внимание. Удовлетворившись, шквар улетает довольный. Но ну, насколько-насколько это может быть счастлив? Плавающий, мигающий, светящийся, хлопающий глаз. Блять, нихуя себе. Вот это шквар. Блин, мне так. Мне уж... Ну, честно, у меня уже всего одна груша. Всего одна. Ведро. Никогда не пей из него. Деревянное ведро. Хорошо. Так, как у тебя? Поездка, следовать, попадать. Так, яблоко, да? Ага. Ну, кстати, интуитивное управление, мне нравится. Так, накормить свинью выполнено. Это как Ага, подойти сюда. Тут ничего нет. Ой, делать что-то там, в чем-то там вкусном. Можно найти в полях, да. где полно пчел. Ага, хорошо. Тут пчел нет. Так, просит камешку подойти. Давайте подойдем. Взаимодействие, да, надо? Discovery Mapstone. А, карточный камень. Камень карты. Типа, найди все ключевые точки на уровне, чтобы магическим образом получить изображение всего уровня. То есть мне нужно найти еще один камень, чтобы открыть полностью эту локацию для видимости, что ли? Ну, перевод, может быть, и не полностью полный, но все равно. Что тут? Капуста экзотичная. Опять я, блядь, все пропустил. хуя. Прекрасно освещает путь во тьме, если их поджечь. Неплохо морковка. Мо морковка вообще. Лейком. Душ для растений и цветов. Так, надо к нему... А, вот одуванчик. Собирай одуванчики, вы увидите часы в правом верхнем углу экрана. Ну, если у вас нет других часов. Самое большое 7 указывает на текущий час. То есть, если она указывает прямо вниз, то это 6. Часы из дуанчиков работают 12 часов. Поэтому вам их придется собирать время от времени. Улучшенные часы могут появиться позже. Но пока природа может помочь вам так. Одну секундочку. Мне, оказывается, почему-то таймер сбросился. И это самое. Так, а я про дуанчики прочитал вообще до конца. Ну, в общем-то, понятно. Так... Как ты обустраиваешься? Надеюсь, работа по дому не доставляет вам слишком много хлопот. Я уже не так молод, как раньше. Поэтому не могу делать все дела сам. Не для этого я тебя сюда привел. Э -э. Эх, я и твоя тетя всегда хотели детей. Но мы никогда не были благословлены. Если бы только она была бы сейчас здесь. Она всегда любила это время года. Скоро наступит праздник летнего прилива. И весь Вейл будет готовиться к нему. Нам тоже... Нам нужно, чтобы богиня Друида улыбнулась нам и принесла процветание. Поэтому я рассчитываю на вашу помощь. Будет весело. Вот, увидите. Так, ладно, что нового? Кто-то должен доить семейную корову. Я собираюсь это сделать. Пока. Так, что у нас по заданию? Открыть карту локации. Тихо, тихо, тихо. Так, вы находитесь в правильном регионе для выполнения этого задания. Чтобы открыть карту... Так, что у нас тут? Дзе... The... Гайд Гайтов Гэлакси, короче. Вы недавно в Квилле. Пришли ли вы из-за вечных туманов, окутывающих нашу страну? Если ты, так как какой-то необ, необразованный кекс из глубокого каменья, может ты просто ударился головой и забыл? Возможно, вы даже находитесь в каком-то неземном учебном заведении. И вам нужно быстро узнать что-то новое. Но вот, несколько напоминает о том, как здесь все устроено. Во-первых, землей травят, а правят шесть богинь Фре Фейри. Они Друида, богиня фруктовых садов, Найда, богиня пл плодородия, Фрейл, богиня полей, Гиалис, богиня смерти и возрождения, Марвен, богиня зверей, Аурора, богиня времени года. Каждый день жители Земли делают подношение у статуи богинь божествам Фейри и кладут еду в свои чаши для подношений, чтобы умиротворить клан Брауни. Земля покрыта тайной, и невидимые существа ходят среди нас вечно бдительным взглядом богинь. Советуем вам читать все, никто не заметит, не заменит того, что вам говорят люди, но многое из того, как все работает, вы должны узнать сами, по старинке. Хорошо. Так, чтобы открыть карту, нужно найти еще один камень, то есть я должен ходить, в... ага, вот угу, угу. вокруг, да, хотел сказать по кругу пройтись. Так, открытый регион. Ага, то есть, вот так вот все просто. Выходы из зон по краям, дома, места, места свиданий и выходы из зон. Выходы из зон, пока помятим. У нас, видите, там внизу морковка. Вот здесь вот морковка у нас с капустой, Надо ее собрать. Надо посмотреть, что. А, здесь вот мы спали. Получается, здесь у нас яблочки, все такое. То есть, в принципе, можно посмотреть, что можно собрать. Внимательно, если посмотреть, можно понять, что мы где взять можем. И продолжить свой путь. Отлично! Так, одуванчик нам не нужен. Вот это надо взять. Пословица. Кукушка, друг целителя, ее польза не знает конца. Постараюсь не пропускать это дело, я очень обидно. Посмотрите на семена цветка одуванчика, они указывают на текущий час Это мы уже видели. Чего? Я просто обратил, что что-то с экраном и решил остановиться. Еще одна приятная книга. Предатель. Что такое черты характера? Что это за странные маленькие символы, которые увидите над головами людей, когда дарите им вещи? Это, конечно же, черта характера. Большинство расходных материалов накладывают на потребителя характеристику, которая может влиять на статистику, на его личности или даже вызвать реакцию. Вы можете проверить, что означают эти символы на экране состояния персонажа и, посмотрев себя или персонажа, на которого они воздействуют, выделите одну из всплывающих подсказок. Есть черты, постоянные и временные многие черты имеют противоположность которая при применении отменяет активную одновременно на любом живом существе могут быть активны до трех черт используйте их в своих интересах кто-то слишком хорошо умеет торговаться можно понизить их навык торговли хотите повеселиться примите флудилку а теперь идите и веселитесь какая флудилка ну ладно а бог с ней. Так, карту мы открыли. А теперь мне стало интересно. То, что было показано на карте, мы все уже собрали, походу. Блять, реально. На... Блять, нас наибали. Это было в ранее. использовали для просмотра статуса объекта. Ух ты. Ух ты. Используйте деревянное ведро, чтобы... Блять, это так удобно. А как? Как? Подожди. Ведро. Так, вот так, да, менять пример. Ага. Так. Набрать, опустошить. Так, хорошо. А, а, больше, чем уверен. А, у нас нет семян. Но у нас уже есть ведро. Главное, не смотри, не выпей. Давайте поменяем на что-нибудь. Вот на лейку. А то он еще выпьет. Так, ну здесь мы осмотр. А, вот груша. Отлично. Груша. Так, здесь у нас что? Пословица. Найтберри эм, ночника. Ночнику стоит поискать. Всегда за 9. А, когда за 9 время станет. Ух ты, то есть чернику искать, когда время за 9 будет? Хорошо. Так, что у нас тут? Обнаружить путевой камень. Дядюшка каид Анкл Билл... А, ну дядюшка бил и Сайбель. Так, хорошо. Так, а здесь у нас что? Свинка Трюфель съела ключ. Найди способ достать его. О, съела ключ. Подождите. Ну, как бы, у меня просто интересно. Я могу говно вылить прямо здесь, допустим? Блять, могу. Так, а теперь надо взять, допустим, лейку и размыть его. Нет, так не работает? Идея была хорошая, если честно. Ага, то есть то, что уже вывалил, собрать нельзя. А, воду можно собрать? Или это надо к колодцу идти? Ну, пока это обучение. В принципе, мне нравится. Прикольно. Так, воду собрать попробую. Подожди. Она съела ключ, но по сути... О, я, кстати, вижу еще один предмет, который можно взять. Ага, значит, этим ведром воду собирать нельзя. Хорошо. Вон, видите, предмет мигает, его можно взять. Главное не забыть. Мальчик, они мне еще туда просят подойти, но это мы попозже сделаем. Так, подождите. А, то есть реально это нельзя размыть, типа, и понять, что там есть ключ, допустим. Ладно, я пытался. Так, вон они нас там ведут куда-то. А что у нас по заданиям есть? Что? Нет ничего. То есть мы, в принципе, выполнили все задания на сегодня. Хорошо. Что это? Фонарь. Твой свет во тьме. Хорошо. Ух ты. Готовить можно. Не хватает меда. Мед и мята. Ага. А здесь что? Вы можете использовать это только тогда, когда станете старше. Понял. Матёрые пузыри. Привет, друг. Это небольшая заметка, чтобы напомнить тебе, я доступна для всех помощи. Нажмите на правый триггер. Ну да, пусть будет так. На мистической штуке, которая не указывает клавиатуру, или щелчком правой правым стиком заставить любые интерактивные предыкты выделиться полезным пузырьком. Просто выберите один из них для получения дополнительной информации. Умно, да? Вы также можете использовать левый триггер или нажать на экранную кнопку для вызова справки, когда она отображается на экране. К тому, кроме того, в меню опций есть небольшое руководство, как играть со ссылками на замечательную вики-страницу. Так что, друг, если ты когда-нибудь окажешься в затруднительном положении и не будешь знать, что делать, то помощь всего лишь в одном нажатии кнопки. Как я понимаю, в меню, да, это вот они. Вики что очень реально удобно для этой игры. Спасибо, очень приятно. Блять, прям реально позаботились. Контроль за животными для деревенских идиотов. Собака убежала, кошка дремлет, свинья не хочет летать, овцы обросли шерстью, тогда вам понадобится сила ваших губ. Просто сложите губы вместе, подуйте наружу и свистите. Вы можете вызвать список всех ваших домашних животных, принадлежащих вам, нажав ЛБ. Отсюда вы сможете призвать своих верных четвероногих или двуногих друзей к себе, и попросить их оставаться на месте или отправиться домой. Квилийские животные отличаются своей преданностью и обладают поистине великолепным нюхом, поэтому они всегда знают дорогу домой. Свисток также поможет, если вы их потеряете, ведь животные, как известно, отвлекаются на зов природы, запах пирог и вообще на все блестящее. Так, а как это сделать? У него в миске пусто, оставайся там. Ща... Ой, он уже пришел. Надо его покормить. Так, а теперь можно поехать, да? А Вода, демонтаж Убрать взаимодействие А я не могу отсюда выйти со свинкой Ладно, так, а теперь А он сейчас сам выйдет Он сам выйдет и мы поедем Поехали Бля, охрененно Вообще красота мне нравится. Пойдем погуляем, можно куда-нибудь? Нельзя? А, чё? а, ворота закрыты. Блин. А на мне нравится. Здесь также будет, да? Да, смотрите. Что-то шепчет мне. Так, значит, в нашем случае примерно один день это полчаса игрового времени. Один день игрового времени это полчаса у нас. Это вообще принятая истина, что нет места более мирного, спокойного и пышного, чем квил, и нет людей более дружелюбных, отзывчивых и забывчивых, чем квилийца. Если вы хотите жить полной жизнью, избегая ловушек, в которые попадали другие, вам стоит прислушаться к мудрости этих честных людей. Куда бы вы ни отправились в этой прекрасной стране, вы обязательно наткнетесь на жизненно важные знания, нацарапанные на клочках непромокшей бумаги, оставленные какой-то щедрой душой. Будь то о том, как соблюдать законы и обычаи, использовать все богатства природы, или противостоять мрачным опасностям, таящимся под землей. Все они будут вам полезны. Ну, большинство из них. Конечно, некоторые знания не записаны ни на клочках бумаги, ни в таинках. Вы можете найти их только на языках людей, которых вы встречаете. Не буквально, конечно, но станете достаточно дружелюбны с такими мудрецами, и эти языки обязательно развяжутся. Обязательно запишите каждое высказывание в дневник, чтобы часто к нему обращаться. И вы сами сможете многому научиться у вещей, которые встречаются в мире, если будете внимательно их изучать. Будь то птица, зверь, цветок или что-то еще. Так что идите, учитесь и исследуйте. Как гласит старая пословица, можно пригнать коня на водопой, напить его не заставишь. Блин, мне нравится. У игры столько классных моментов всяких. Как я понимаю, нам пока не дают по локации, хоть нам дали просто оп -оп -оп -оп, бумажка осмотреться. Так, поехали. Хуптус. А, хух, зуб кого-то. Принадлежит вам? А, придает вам бодрости на ночь, но также и пугает вас. Хорошо. Опа, еще одна бумажка. В пруда... А, рыбка в прудах долины. Пондлюкер мелькает своим висячим хвостом. Карта, конечно, огромная. Сок всего можно найти. Цветочек какой-то. А, его нельзя собрать. Че, а мне спать опять же таки тут, да, надо ложиться? Или в кровать Так, время Так, 12 Время 8 вечера только Ну да, примерно полчаса, то есть это в принципе Одна серия, один мой день Представляете, в принципе Мне ну, мне, мне, это даже очень, мне это даже нравится Опа, яблочко Хотел свинка скушать, но я не дал Блин, а теперь на свинке По-моему, будут только путешествовать Ну просто ее покормил и катайся Весь день, не покормил, ну и не катайся не, ее кормить надо всегда, это животное все-таки. Ну, в принципе, давайте, ладно. Что там, ладно? Давайте еще посмотрим, что у нас еще есть. А я вообще никуда, да, вообще никуда не могу. Все ворота, все закрыто. Бэт, реально все везде закрыто. Это прям, знаете, прям прекраснейшее обучение, где не дают нам свалить нахрен, пока нам не дают возможности. То есть вдруг мы потеряемся или еще что-то в этом роде? Так, ладно. Давайте свинку оставим здесь. Это просто очень реально сократить наше время каких-либо поисков и так далее. Как сейчас лезть? Ага, нашел. В принципе, как-то так. Мне нравится, на самом деле, игра. Так, а где моя кровать? Как я понимаю, там, да? Либо это, либо вот это. И как мне понять, какая моя кровать? А, -а, -а не знаю, подожди. А может он-то? А, не, ну это его кровать, стопудняк. Подарок можно сделать? Я пока ничего не хочу тебе дарить, спасибо. Так, можно готовить, это мы пока не можем, это тоже мы пока не можем. Ляжем спать, ладно. Сюда? Ага. Так, а тут? Уже занято. Ага. Вот, отлично, уже занято. Опа, и здесь могу спать, лечь. Блять, а где моя кровать тогда? Ну, давайте во сколько встанем? Рассвет нас интересует, да? Часов 5. Дети должны спать с одиннадцати до 6. Вы проститесь в шесть. я ложусь в одиннадцать. Нет, в 10. Я ложусь в 10. Одиннадцать это следующий час получается. Или я все неправильно понимаю? Блядь, ну, ну ладно, давай ложись спать. Я не знаю, в какой кровати мне нужно спать, если честно. Это сохранение. Лечь спать это сохранение. Ну Я же говорю автосохранение. Блядь, реально тут сплю. Реально тут сплю. Опа. Это сон? С лейкой? Вау. Вау. Это еще и зона какая-то прям рабочая. А, ну да, это прям какая-то зона. Не понял. У меня, правда, лейка в руках. Нет-нет-нет-нет, нет, не смей бросать. Ведро. Семечка какое-то. Чего? Ебать, кого поймала? Отдай, я тебя пою. Просто не трогай меня, я тебя полью. Опа, Фейвезер, боишься ли ты тени, дитя мое? Или ты чувствуешь, как они зовут тебя? Вы должны прижать их к себе и слушать. консит избрал тебя для величия. Мы будем говорить снова, когда летний прилив угаснет и твои закрытые глаза откроются. А сейчас проснитесь. Ни хрена себе. Блять, в этой игре сюжета больше чем в ГТФО, прикиньте. Два медика ждут для сбора. Добавлю новые задания на день ноль. День два. А на этом мы закончим. Подписывайтесь на канал. Ставьте пальцы вверх, предлагайте игры для обзоров. Спасибо, ребятушки, за просмотр. Всех люблю, всем пока.